Привет. Хочу дать небольшой совет, как отучить детей от сахара. Среднестатистический ребенок съедает около 30 килограмм добавленного сахара в год. Это только добавленный сахар. Я уже не говорю о хлебе, макаронах, крупах, крекерах, то есть о скрытом сахаре. Не все это понимают. Речь о добавленном сахаре. Подслащённое молоко, шоколадное молоко, подслащённый чай, фруктовые соки, газировка, спортивные напитки, витаминные напитки — они повсюду. О кетчупе, других соусах, мясе в панировке, надельцах. Я вообще молчу. Список можете продолжить сами. Наша цель — добиться, чтобы ребенок переключился со сжигания сахара на сжигание жира. Это улучшит настроение, умственную деятельность, способность учиться, стабилизирование сахар в крови. Уйма плюсов. Так что это очень важно. Проблема в том, что это либо белое, либо черное, без оттенков серого. Это вряд ли возможно сделать постепенно. Другими словами, в китос не войти, уменьшив потребление сахаров. Их нужно исключить совсем. Дело в том, что при наличии даже небольшого количества инсулина китос сходит на нет. Хоть вы снизите потребление сахаров, тяга останется, и сахар в крови будет низким, вот так, постоянно, вверх-вниз, вверх-вниз. Лучшее решение этой проблемы — заменить сахар чем-то почти идентичным. Примером может быть адаптированное под кето печенье, адаптированный под пироги и шоколад без сахара, а также кето-бомбы, то есть печенье из жиров. Если давать что-то такое на десерт и не позволять ребенку есть крахмал содержащую еду, вроде картошки фри. Вы добьетесь переключения, займет это 2-3 дня. Ребенок отвыкнет от сахара и почувствует себя отлично. Можно даже добавить в печенье пищевые дрожжи, чтобы они попали к нему в организм. Но можно также подсластить их эритритолом, стевией или ксилитом. В этом случае ребенок даже не узнает, что вы что-то подменили. Вам нужно просто сказать, сегодня вместо этого мы съедим вот это. И через три дня его тело адаптируется к сжиганию жира. У него улучшится настроение, и будет все легче, легче и легче. Главное — подготовиться. В описании будет ссылка на большое собрание рецептов. Можно начать готовить всевозможные кетобомбы и в какой-то момент попросить детей помочь. И еще нужно убрать из дома всю вредную еду и фастфуд. Все сладкое, все продукты с сахаром, в том числе скрытым, чтобы остались только кетобомбы. Таким образом вы осуществите переход. Измените это и начните новый тренд всей семьей. Я очень ценю ваше внимание, и если вам нравятся мои ролики, подпишитесь на канал, и я буду держать вас в курсе будущих мероприятий и вебинаров, которые начнутся очень скоро.